Приветствую, на связи Мария Налобина, и сегодня мы с вами будем разбирать очень интересный вопрос, который мне очень часто задают. Вообще, я столкнулась с тем, что у людей элементарно просто э, у некоторых непонимание, что же можно делать такого в интернете, чтобы быть кому-то полезным. Вот будем разбирать сегодня эту тему. На самом деле, э, вам важно понять следующее. В обычной жизни, э, в офлайне, есть несколько разных профессий, например, токар, пекарь, слесарь, повар, продавец в магазине и так далее. Очень много профессий, которые подразумевают, что вы приходите на работу, у вас следующая будет схема, вот это вы, вы приходите на работу, там делаете что-то, то есть у вас есть определенный, скажем так, есть определенный процесс, который вы выполняете. На выходе вы получаете деньги, ну и, соответственно, круг замыкается. Да? То есть это обычная работа, на которую вы можете ходить. В интернете дело обстоит немножко по-другому. Здесь э, принцип работы тот же самый, но просто другие профессии. Например, вы. Вы умеете делать э, что-то. Вы находите себе заказчика. Который, допустим, пусть у нас будет заказчик вот такой Вы находите себе заказчика, который готов платить деньги за то, что вы будете для него делать Но вам при этом не нужно ходить на работу Вы делаете для заказчика что-то полезное, а он за это вам платит деньги Здесь более простая схема взаимодействия между вами и заказчиком теперь давайте разберем все-таки вопрос с кем можно работать в интернете как вы понимаете как в офлайне, так и в онлайне есть свои профессии здесь естественно есть свои профессии их наверное их на самом деле очень много но мы с вами разберем скажем так основные ну как можно их разделить я разделяю профессии следующим образом давайте вот так смотрим чтобы было больше места так, значит, первый вариант – это работа с текстом. Работа с текстом – это копирайтер, рерайтер, это контент-менеджер, это человек, который, допустим, пишет описание сайтов для интернет-магазинов, это, допустим, человек, который занимается продажами через интернет посредством текстов и так далее. Это но, наверное, самое основное, что вам нужно знать, это копирайтинг. Копирайтинг. Копирайтинг, по сути, это умение писать уникальные тексты, которые способны доносить до людей какую-то конкретную идею. Например, продающие тексты, вы можете видеть их на разных подписных страницах, на лендинг-пейдж, вы можете видеть их на каких-то сайтах-одностраничниках, где продают какую-нибудь простую штуку, там, типа не знаю, светящихся кроссовок, и там целый лендинг на эту тему, и, и кроссовки есть цена. Вот там вы можете видеть продающий текст. А второе направление, которое есть в интернете в плане профессии, это дизайн. Дизайн – это, собственно, все, что касается рисования. Здесь есть графические дизайнеры, есть веб-дизайнеры, Uh, есть иллюстраторы, есть uh, разные другие люди, опять же, контент-менеджеры да, тоже, тоже должны знать дизайн. То есть вы, по сути, занимаетесь тем, что вы создаете uh, иллюстрации, либо картинки, делаете их, допустим, оптимизируете под поисковые системы, либо вы просто, допустим, рисуете дизайн сайта, лендинга, баннеры, можете рисовать, создавать логотипы, uh, допустим, создавать целый бренд, компании и так далее. Тут самое основное, что вам нужно знать, это программа Photoshop. Если вы хотите работать с изображениями, то вам нужно в первую очередь изучить Photoshop. Третье направление, которое мы разбираем, это работа с людьми. Работа с людьми может быть также разная. Это могут быть э, консультанты на... Допустим, есть онлайн-консультант на сайте. Я думаю, что вы видели. Может, э, даже заходили на какой-то сайт, и там внизу либо сбоку выскакивает такое окошко, и говорят, мы онлайн, там напишите вам, нам письмо. Это консультанты онлайн, это живые люди, которые там сидят, отвечают на ваши вопросы. Это могут быть, э, допустим, работа с людьми. Опять же, подразумевает, например, работу с продажами, то есть... Например, есть профессия менеджер по продажам, то есть у вас есть определенные скрипты, вы звоните и уже разговариваете с людьми непосредственно о продаже какого-то продукта. Это, это могут быть копирайтеры, это могут быть координаторы проектов, это могут быть тренера, это могут быть люди, которые занимаются продвижением в социальных сетях и так далее. А также это может быть клиент-сервис. То, то есть, например, чем отличается менеджер по продажам от клиент-сервиса? Менеджер по продажам занимается непосредственно продажами, то есть простого человека превращает в клиента, а клиент-сервис превращает клиента в довольного клиента, то есть чтобы человек покупал и покупал снова. Клиент-сервис на сегодняшний день в России, к сожалению, очень сильно хромает, и поэтому заниматься клиент-сервисом очень выгодно и очень интересно на данный момент. И есть четвертое направление, это работа в социальных сетях. Сюда мы можем отнести, в принципе, все соцсети. Есть у нас Контакт, Фейсбук, Инстаграм, есть у нас Ютуб, ну и так далее. То есть всяких социальных сетей их много на самом деле. И каждая социальная сеть, она подразумевает свою целевую аудиторию. Она подразумевает а, свои каналы для продвижения и так далее. То есть, например, если а, ВКонтакте можно продвигаться как через сообщество, так и через платную рекламу, да. В Фейсбуке также платная реклама и есть также группы там сообщества. А, тут, допустим, через аккаунты продвижение идет. Тут, тут, например, через видео и так далее. То есть то, что вы умеете делать. Например, например. Если вы больше любите работать с изображениями, то вы можете, допустим, продвигать Инстаграм э, и работать с Инстаграмом. Если больше э, любите работать, например, с видео, да, то вы умеете, может быть, даже снимать видео или хотя бы вы умеете их монтировать, резать, что-то добавлять туда интересное, э, то вы можете работать, собственно, с Ютубом. Если вы с тем, с тем, с тем и со всем вот вместе вы хотите работать, то можете выбрать даже Facebook либо ВКонтакте. Вот такие вот направления, и мне бы интересно было бы, если бы вы написали в комментариях внизу под этим видео, что из этого вы сейчас увидели для себя интересного. Возможно, вы сейчас возможно вам сейчас стало больше понятно, что такое интернет-работа. Возможно, вы увидели для себя какой-то вариант в плане заработка. И мне бы хотелось, чтобы вы написали в комментариях, что это за вариант, который вы увидели. Если говорить о нас, то мы на сегодняшний день обучаем э, вот этим трем вариантам заработка. То есть мы обучаем копирайтеров, мы обучаем дизайнеров и мы обучаем работать в социальных сетях. Ну, в частности, ВКонтакте. И планируем еще работать в Инстаграме. Э, это те профессии, которые, э, которые мы на сегодняшний день обучаем. И, в принципе, если вам интересно, если вы хотите например, сегодня, прямо сейчас начать уже обучаться, как, какой-то из этих профессий, или хотя бы вообще посмотреть, что есть в интернете и э, какая есть информация, что вы можете для себя выбрать, то вы можете приступить к обучению прямо сейчас. Рядом со мной вы видите баннер, и вы можете прямо сюда кликнуть, вы попадете на наш сайт, на главную страницу сайта. Там вы можете подписаться на наши бесплатные уроки, и вам придет наш бесплатный видеотренинг по удаленной работе. Я я думаю, что он будет для вас полезен, но ну, в любом случае вы будете получать наши очень интересные письма и новости, из которых вы сможете узнать тоже много интересного. Если вам понравилось это видео, то обязательно жмите «Мне нравится» прямо под этим видео и подписывайтесь на наш канал. Ну а если вам было полезно это видео и вы, вы для себя что-то выбрали, напишите об этом в комментариях. Я буду очень рада и обязательно вам отвечу. А прямо здесь вы можете посмотреть следующее наше видео, которое есть на нашем канале. Я уверена, оно тоже будет для вас полезным. На связи была Мария Налобина. Увидимся с вами. Пока!